А Вау! Харф олив не имеет никакого звука. Это молчаливый харф. Он имеет сукун. Даже если мы сукун не видим, то знаем, что он все равно есть у этого харфа. А также он является подставкой для ганзы. Если Гамза пришла сверху над Алиф, то он будет читаться А, если это Гамза с Фатхой. Если Гамза над Алифом с домой, то будет читаться У. Если Гамза пришла под Алифом с Кесрой, то будет читаться И, А, И, У. Ну хоть, Алиф, молчивый, вы Ар... Ага, молчавы вы... Ну хоть, Алиф, Ну хоть, Алиф, молчивый, харф. Но у него есть очень громкая дочка Это Фатха Запомните, ребята У Алифа есть дочка Фатха Если в любом слове Справа от Алифа пришел Любой Харф Фатхой, то значит такой олив будет называться харф мэд, а тот харф, который справа от него с фатхай, называется харф намдуд. Если за ручку с олив держится харф фатхай, то Алиф будет Из-за него мы будем тянуть огласов харфа Амдуда на два счета. Похоже, как будто. Это чужая тетя, которая вела себе на ручки дочку. Дочку фат. Итак, Сегодня мы будем изучать хруфы Алинад. Это три харфа. Алиф, перед которым приходит харф с фатхой. Я, перед которым приходит харф с кесрой. И Вау, перед которым приходит Харф с домой. Итак, Алиф, Вау, Я, это над, Но мадами они будут считаться только если перед ними пришли харфы с соответствующими огласовками, как на картинке как мы только что рассказали. И тянуться будут эти огласовки на два счета при чтении. Еще говорят, что Фетха это дочка Олив. Ду... Часла это дочка Я. Харфа Я. И Дума это дочка Харфауэл. Сами же хруфы Альмад всегда имеют сукун. Мы его не пишем над этими харфами, но знаем, что он все равно тут есть. И если мы видим такое сочетание, то читать будем, протягивая харакат. Протягивая огласовку на два счета. Если же перед этими харфами Будут стоять тети, Которые держат не их дочек, А чужих, Тогда Алиф, Вау и я уже не будут матдами. И огласовка уже не будет тянуться на два счета. И если Алиф, я и Вау пришли не с уклоном, а с любой другой огласовкой, в таком случае они больше не будут называться хруфами Альмад. Давайте посмотрим на примере. Хамзасадхаа, читаем коротко. Фатха сидит на ручках у тети Гамзы. Читаем коротко. Хамзафатха. Ну вот пришла олив, мама Фатхи. Хочет забрать свою дочку себе и тянет ее. И тянет. Поэтому мы тоже будем тянуть фатшу на два счета. халиф. А вот малышка кясра у тети Хамзы. Читаем коротко. Хамза кясра и... Но вот пришла мама Кясы, Харфья. И тянет свою дочку, чтоб забрать себе. И мы тянем Кясы на два счета. Гамзя срая И. А-И. А вот дома сидит на ручках у тети Хамзы. Читаем коротко. Хамзай, мау. А вот пришла мама дома. Вау! И тянет дому, чтобы забрать себе. И мы тянем дому на два счета. Хамзаба-у и у. Точно так же по этому примеру прочитаем и все остальные харфы, которые держат на ручках дочек наших наших харфов над. Полетели! Читайте вместе с нами. ба са ха ба би ба би ба ба ба да, ба ба ба Та, та к сроя, ти, ти, та помял ту, ти са са, са са, са к Са-Си Са-Бам-Ма-Вау Су-Са-Си Су-Су Джи-М кесрая جو جا جي جو ها فتح ألف ها ها كسرية حي ها وو حو حو ها فتح ألف ها Ха кесрая хи, ха хи, ха бамау ху, ха хи ху. фетха, алиф да, дал кесрая ди, да ди, дал бамау ду. دا دي دو ذال فتح ألف ذا ذال كسرية ذي ذا, ذا ذي ذال ذو ذا ذي ألف را را كسرية ر ر ر ض م و ر ر ر زاي فتحة ألف زا زاي كسرية زي زاي زاي ضمّة و زو زاي زو شين فتحة ألف س Синь, -ши. су, شا ش شو صاد فتح ألف صاد كسرية صي صاد ضم وصو صا صي صو ضاد فتح ألف ضاد كسرية ضي Ба би Ба ди ба а в боу Ба би Ба би Та фетха альф Та Та ксрая Би Та би Та би Ба ба а в Ба би Бо ذا فتحة ألف ذا ذا كسرية ذي ذا ضي ذا وو ذو ذا ذي عين فتح ألف ع عين كسرية ع عي. ع ع عين ضمة وو ع ع عو غين فتح ألف غ غين كسرية غي غا غي غين ضمة وو غو غا غي غو فا فتح ألف فا فا كسرية في فا في فا ضم وفو فا في فو قاف فتحة ألف قاف قاف, قاف كسرية قي قي قاف ضم وو قا قي كاف فتح أليف كاف كاف كسر يا كي كاكي كاف ضم ووكو كاكي كو لام فتح أليف لا لام كسر يا لي Ла-ли, ла-бо-мау, ла-бо-мау, лу, ла-ли, лу, мим-сепа-алиф, ма, мим-ке-соя, ми, ма, ми, мим-бо-мау. م ن فتحة ألف ن نكسرية ن ني ن ضمة و نا ني ن فتحة ألف Ага, ага, ага, ага, Уи. Уау, боммау, уу. Уау, уи, уу. Я, сопха, алиф. Я, я, кесроя. Я, я, я. Я, боммау, Я, я,